Герой нашего времени Юрий Гагарин в Венгрии в 1961 году. Юрий Гагарин провел три дня в Венгрии с 19 по 21 августа 1961 года в рамках своего дипломатического кругосветного путешествия с миссией мира после космического полета. 16 августа 1961 года венгерская пресса проинформировала жителей страны о приезде Гагарина в Венгрию, что вызвало настоящую гигаринскую лихорадку, особенно среди людей школьного возраста. Каждый хотел себе фотографию Гагарина. Компании, фабрики, предприятия, учреждения начали активно готовиться к встрече с первым в мире космонавтом лично. Приезд Гагарина был приурочен к самому большому государственному празднику Венгрии – празднованию Конституции 20 августа. В честь этого дня улицы Будапешта были празднично оформлены с гагаринской нотой. Гагарин прибыл в Будапешт в субботу 19 августа 1961 года с женой и маленькой дочерью по имени Галочка. Он приземлился в аэропорту Феррихеди 940 на специальном самолете Ил-14 аэрофлоты номер 61773. Собралась толпа из 25 тысяч человек, чтобы встретить его. Половина встречающих прибыли спонтанно, поэтому официальное торжество превратилось в восторженное народное празднество, которое длилось примерно час. Гагарин на открытом автомобиле направился из аэропорта по проспекту Улои к площади Москвы, где находилась его гостиница. Его сопровождали мотоциклисты в белых касках. По маршруту протяженностью около 20 километров тысячи людей встречали проезжающую колонну тротуаров, балконов, крыш, из окон домов и даже светлей деревьев. Из гостиницы Гагарин и его семья поехали в парламент, где их встретили в зале Мункачи, а затем устроили гала, ужин и танцевальный праздник. Во второй половине дня Гагарин и сопровождающие его лица отправились в одно из красивейших мест Будапешта – на площадь Героев. Там он находился на общем собрании в присутствии около 200 тысяч человек. В воскресенье 20 августа Гагарин с семьей на специальном поезде отправились в Южную Венгрию. В 6 часов утра они покинули гостиницу, в 8 часов утра встретились с жителями городка Сталин-Варош, современное название дунауи Там они следовали на открытом автомобиле по маршруту от вокзала до кинотеатра Дожа в центре города. Затем Гагарин отправился поездом в город Печ приветствуя толпу взмахом руки на крупных железнодорожных станциях, таких как Дунафольдвар, Пакш, Боньхад и других. Добравшись до железнодорожного вокзала города Печ, он поехал на главную площадь имени Сечени. Из-за собравшейся толпы машина двигалась медленно. Люди радостно осыпали улицу цветами. Далее Юрий Гагарин пообедал в ресторане «Олимпия», а затем отправился в молодой шахтерский городок под названием Комло. На собрании присутствовало около 25-30 тысяч человек, то есть примерно все население города. На обратном пути народ также сопровождал поезд на каждой станции. В городах Домбовар и Шарбогард поезд ненадолго остановился, и Гагарин мог поприветствовать толпу. В понедельник, 21 августа, Гагарин принял участие в круизе по Дунаю в Будапеште. Он провел пресс-конференцию на корабле, затем прогулялся по знаменитой улице Вации и при участии огромной толпы также посетил Центральный клуб Венгерской народной армии. Сегодня это штаб-квартира Венгерского коммерческого банка по адресу улица Вации, 38. На этом день завершился. Гагарин с семьей покинул Венгрию в аэропорту Ферри 22 августа в 9 часов утра. Маршрут от гостиницы до аэропорта также был переполнен людьми, как и в тот день, когда Юрий Гагарин прилетел в страну.